Привет всем! Внезапно наступившая осень не дает нам права расслабиться и перестать делиться с вами такими новостями, как ненасытный мозг-вампир, ядерный сканер для молока и депрессивные противоположности. Подробности далее.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 Веществах, которые обеспечиваются притоком крови. Два отверстия в основании черепа позволяют направлять кровь от сердца к мозгу. Диаметр этих отверстий соответствует возможностям артерии по кровоснабжению. Отследив изменения в размере этих отверстий у наших предков, исследователи сумели проследить эволюцию человеческого разума. Ученые Института физики Казанского федерального университета трудятся над созданием первой в мире мобильной установки для сканирования молекулярных свойств крупноразмерных объектов методом ядерного магнитного резонанса ямр сканера Он может не только мгновенно выдавать заключение о свежести продуктов и соответствии их стандартам качества, но и сигнализировать о допущенных нарушениях в технологиях изготовления различных продуктов и материалов. Поместив ямр сканер к примеру, на трубопровод, можно в режиме реального времени отслеживать качество транспортируемой нефти или воды.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 специалисты Новосибирского государственного университета провели исследования с целью выявления коррелятов симптомов большого депрессивного расстройства и генерализированного тревожного расстройства. Как выяснилось, корковая активность мозга при этих заболеваниях противоположна. При этом абсолютное большинство пациентов с депрессией до 95% страдают и от тревоги. Согласно данным генетических исследований, на предрасположенность к обоим заболеваниям влияют одни гены. В то же время новосибирские ученые установили, что депрессии и тревожное расстройство различны. Так было установлено, что тревожность связана с гиперактивной системой контроля внимания, а депрессия со сниженной реактивностью когнитивных систем мозга. Это были самые сумасшедшие новости науки на сегодня. Пока!